Горим! <св> <св> здравствуйте Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта. Я не могу не записать сейчас ролик, который я даже не знаю, как назвать. Давайте все придумаем название. Вот. Небесный пожар. Такого заката я еще не видел. Первый раз в жизни я такой наблюдаю. Мы сейчас туда опустимся. Над облаками мы вообще в волновой системе. То есть вот сейчас попробуем. Во-первых, у нас облетнение. Видите, крыло льдом покрылось, пока мы облачность сверху пробивали. И, конечно, сейчас оно растает, когда до, до земли долетим. Ну вот, холодно очень. Вот крыло показывает на горку, вот, оно, вот это вот, называется, Сен-Джини. От нее динамика вы взяли волну. Ну и, в общем-то, так прекрасно попарились, летали. Город, над городом Вейн полетали, видите, там тоже... На вершинке светится как-то солнышко, погоняли гало свое собственное. И вот сейчас обнаружили вот это вот красивейшее явление. Сейчас, наконец-то, опять я вам развернусь к нему, чтобы порадовать. О, это же просто бомба. Это... Я, я не представляю, как это... Как это выглядит, что происходит. Идет... Ну, осадки идут на самом деле там. То есть вот это то, что вы видите, это падающий вниз микроснежинки всевозможные, которые а, ну, подсвечивают солнцем закатным. Я пытаюсь опуститься пониже, чтобы вы это лучше видели. И лучше слышали. О -о -о -о! Невероятно. Единственная проблема, что у меня очень быстро потеет фонарь. И сейчас вам это все за светочку будет дать. Давайте. Очень мощную как бы разобразить контент. О! Хочешь петлю? Yeah. Давай. Пример переставлю. Oh. Да, прости, пожалуйста, за невесомость. Друзья, oh, петля в красивом месте. Разгоняюсь. Скорость 200. И поехали. Вау! Это вам для разнообразия контента. Так, и мы. Да, мы выскочили из зоны, где все красиво. Сейчас а, у нас впереди вот это. Перекрываем на аэродром Аспермонт! Ой, невероятное зрелище. Сейчас догоним. Солнце, видите, получается, на горизонте какая-то щель через эту щель просвечивала подсвечивала и подсвечивает вот эти вот облака сейчас мы долетим до зоны где собственно, осадки насадки и вы увидите это еще раз зрелище потрясающей красоты летим мы на такой 500 м великолепный планер я честно говоря не понимаю зачем нужен новый если вообще новые делают если такие делали 30 лет назад потрясающий планер официально крутит петли потому что принцесса моя ей петли запрещены потому что э, не разрешены то есть они сертифицировали на петлях, хотя на их естественно крутит. аэродинамика современная бюрократия вообще честно говоря, губит кучу всего вот ну посмотрите ну что может быть в петле плохого Теперь давайте вот морды вниз как мы через давай через солнышко попробуем так сколько высота 1700 нормально. Ну что, друзья, еще разочек. Смотрите, теперь только другой ракурс. Я разгоняюсь закат. Вот видите, как это выглядит. Скорость 200. чуть перебрал полочка и пошла. Оп. Ремберемберемберемберем. Проворачиваю. Вот скорость потеряли. Оп. О, как классно вышло! Ты доволен? Да, супер! почти встали. А? Ну как не выключить? почти встали. Сейчас я попробую да, на, себя, на себя переключить. Так, высота. И вот уже на край крайней петля и домой. Друзья, да. раз уж ролик у нас динамичный 200-210. Поехали. Перегрузку чуть больше дам. А то в прошлый раз не хватило верхней точки скорости. Вот сейчас хорошо получилось с постоянной положительной Перегрузкой. Надо стаканчик воды, друзья, взять как нибудь вот. и показать вам, что воду можно не пролить в перевернутом положении. Так, ну что, идем на посадочку. Как, кстати, ве прилетит на 200 километров в час, ну вот так. Единственно у нас поет изолента. Слышите звук появляется такой? У -у -у -у. Это автоматический противоплаторный сигнал, который он подает. Короче, не любит он 200, реально. И на самом деле качество достаточно сильно падает. Почему я сейчас быстро лечу? Потому что нам нужно на посадку заходить. Вот ты села? У нас по правилам полчаса после захода. На самом деле мы замерзли еще и хочется кушать. Пока летим. Что еще о приборах ДГ могу вам сказать? Ну, с левой стороны вы наблюдаете... Навигационную систему, вариометр электронный Очень вот этот точный Вариометр Кембридж Который прям показывает все идеально И точно Какой-то старинный, но очень хороший Ну и большой указатель скорости вот Действительно, это удобная штука Высотомер в футах Отвратительный, я футы не люблю Ни футы, ни дюймы, ни прочую эту гадость Они вообще не понимаю, зачем это все делают Так, смотрим, давайте раз уж в приборах Нам прибор показывает ветер 23 км в час, 305 градусов но это еще ничего не значит потому что внизу под 90 градусов дует сильный ветер западный но он дует под 90 поэтому никакого смысла садиться против составляющей ветра вроде северной нет кстати цирк у нас опять на аэродром приехал друзья вот он в прошлом году тоже был и в этом году есть так, очень сложное решение. Как же нам приземляться-то? Давай по дуге. Я колдун плохо вижу. Я таки не могу понять, какой же все-таки Сейчас, друзья, чуть-чуть спустимся, будет полегче. Воздушные тормоза выпустились. А шасси нет. Вот такой у нас интересный зуммер. Плавный поворот направо. Поехали. Я пытаюсь колдун разглядеть. Кстати, удобная опция на телефоне. Если мы увеличим... Интересно, колдун смогу разглядеть с таким увеличением? раза вот удивительная штука друзья ветер даже не западный а юго-западный при Да вижу я при вертовом севере вот колдун наконец-то вам нашел вот он посмотрите что показывает о вот это да вот этот неожиданный поворот но сейчас будет веселая посадочка лихая с боковым ветром готов снимать Закрылок переставляю на 10, оп, выпускаю шасси, открываю тормоза и будем быстро садиться афганским заходом. И в рацию говорю. И вот моя любимая задача, не используя тормоза, то есть не двигая их, попасть четко на Торец полосы. Можешь торец показать сейчас? вот, Направо, направо. Да, да. снимай там эти приборы, они там нафиг А будешь снимать себе камеру поближе, чтобы побольше снималось. Потому что... Потому что... Да, торец снимаю что... сейчас. что... Потому что... Потому что... Потому что... И что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому достаточно большой. Виси, виси, виси, сейчас посмотришь, какой угол придется держать Чтобы на суть было прикинь, Посмотри, а? Я сидеть, да. ну, кстати, я земницу достаточно плохо вижу уже Из-за суммы рыбы Вывешиваемся О, сейчас козла Нет, смотри, ребят, Даже козла не сделают вот Ай-да-я это... Ай-да-молодец ай такой. -да ай -да ай -да так, на асфальтик сейчас выйдем Меньше качать будет Друзья Оп. Вот, пошли по асфальту Ну и дальше подъедем к собственному прицепу Или не будем? возвращаться я на еще ни разу не подъезжал попробуем да хорошо так друзья сейчас там забор впереди такой с проволокой ну с проволокой. Вот пораньше лучше ну, повернул подальше потом нам не заехать 20 метров до прицепа позор позор в чем особенность друзья момента это у нас цирк Ну там цирк приехал клоуны остались это у нас сразу в год наш открывай фонарь мишель созывает себе э, кучу народу и устраивает такое представление то есть настоящие там клоуны и, и все остальное Видите, у них уже свет загорелся ой с 4000 тысяч спускаешься куда быстро. Уши закладывает. Ну что ж, тут сейчас музыка всякая будет. Ты доволен? Я просто... Покажись, сейчас. если хочешь. Да, передай привет кому хочешь. Всем привет. участник ролика. Случайно, друзья, прилетели сегодня на Cessna в гости. И я даже погоду не обещал. Говорю, ну что-нибудь да будет. Получился волшебный летный день. Три полета, каждый разный. Первый в термичке, второй в динамиках, а третью волну попали. Поэтому, ну, это вот случайность, как и ролик сам случайность с красотами. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Пишите, как вам вепрь наш. Мне кажется, конь-огонь. Ну, или как порсенок. Пунтик-огонь.